OpenOcean Finance. Возможные листинги, иксы, обзор. Поехали! Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, я рад вас приветствовать я на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Сегодня поговорим опять об OpenOcean Finance. Очень советую вам посмотреть мое первое видео. Там я подробно рассказал от экономики, почему я считаю, что этот проект будет зачетный. Значит, обратите внимание, пожалуйста, на инвесторов. И сейчас я вам объясню, почему. Обратите внимание, что здесь среди них Binance, Hobby и Akex. Теперь переходим с вами на CoinMarketCap. На данный момент времени цена токена 4281. Скажу сразу, я еще докупил. Токенов вы можете сравнить мое предыдущее видео, в этом видео я вам тоже покажу сколько у меня токенов. Значит, э, э, что у нас по Coin Market CoinMarketCap. Общая капа 428 миллионов. В среднем волатильность 2 миллиона 663 тысячи торгов этой монеты. Значит, циркулирующий сопла 78, почти 79 миллионов. Курс у нас пока идет нормально. Теперь то, что я вам говорил предыдущее, обратите внимание на биржи. Смотрим, на каких биржах она на данный момент торгуется. Это KuCoin, GTO в паре USD, ETH, LBank, Pancake, ну естественно у самих себя. Теперь вспоминаем о Binance Hobby и, и Akex. Раз они являются инвесторами, значит процентов 99 и 100 стоит ожидать эту монету токен на этих биржах это значит иксы будут по любому также хочу чтобы вы ознакомились я оставлю вам ссылочку под видео здесь отзывы статья с отзывами тех людей, тех фондов которые вложились в этот проект также хочу обратить ваше внимание что на данный момент времени уже 68 тысяч активных адресов и 550 миллионов торгов в день прошу вас оставляйте пожалуйста отзывы под видео мне интересно прочитать ваше личное мнение что вы думаете о проекте и о токене этого проекта теперь перейдем с вами непосредственно на саму биржу переходим на Classic. также здесь есть обычная биржа секс большая удобная кстати очень значит первое смотрите сколько здесь у нас с вами блокчейнов эфир Binance, Anthology, Tron, Solana, Polygon и Ho. Обратите в HECA, Обратите внимание, что очень удобно, что сразу показываются кошельки суппортные. То есть, если это Solana, то это Solid. Если это Tron, то это Tron Link. Мы с вами переходим в Binance. Binance в Метамаск, MetaMask, BSC и Валет Connect. Я подключаюсь к своему MetaMask. Значит, смотрите, я докупил примерно около 100 монет еще и буду еще докупать. Повторюсь, это не финансовый свет. Я просто вам рассказываю о проекте, а ваше дело решить, брать этот токен или нет. Здесь очень удобная свапалка, потому что она высчитывает, по-моему, если я не ошибаюсь, более 20 разных дексов и выбирает самый лучший курс для вас. Поэтому я считаю в заключении, что проект действительно еще... Свои иксы не показал, проект еще не показал полностью свой потенциал. И советую вам присмотреться к этому проекту и задуматься над покупкой какого-либо количества токенов. Но покупка это только ваше личное решение. В принципе все. Спасибо вам огромное за внимание и до связи. До следующей монетки.